Вода из расплавленной тучи Крик шуравлиной протяжный, тягучей Вечный лошади ориентир Кем ты был человек, чем ты стал человек Эти камни не берег, а часть вашей душ Кем ты был человек, как попал человек В эту водную синюю, глубокую глушь Песни такие, как бы, их непривычно <смех> играть с одной гитарей. <смех> а что чувствующая... следующее? <смех> а, песня, которая <смех> должна была выбыть из нашего репертуара уже раз примерно так 15, но почему-то по-прежнему находится повод ее играть. Земля Уходит из-под ног моря Замирает на своих местах Этот страх обволакивает шар земной Просто стань высотой глубиной И почувствуй этот мир в своих В мира бьются образы и параллели Я вижу вселенную в тесной квартире Тоже ли исчезать. Океаны, реки мили, я пока заслоняю собой пол. далеко не всегда не везде, но сегодня можно. Сколько земле свои квартиры которая ближе к нашему нынешнему репертуару. и который мы разыграем практически каждый раз, но сейчас она вдруг внезапно стала более актуальной, чем была, когда было написано. Мир не будет прежним. Ooh. Mm -hmm. Do not Узнаешь о нем, когда я буду дальше от дома. Ну, и, конечно, что что-то доброе тоже надо сыграть Поэтому будет маленькая, коротенькая, но добрая Может быть против течения, Мне уже не хватает сил, Не изменен пункт назначения, Сколько ветер не уносил. Отпускаю Душа немой, скитали, цепили грим и я несет по морским проливам себе.